Тополиный пух, жара, июль. Наука для всех. Будет ли крайний месяц лета жарким и знойным? Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Алина Красильникова. Казанский федеральный университет вошел в топ-3 университетов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга по количеству поданных заявлений. На программы бакалавриата и специалитета очной и очно-заочной формы обучения в рамках бюджета Российской Федерации в Казанский федеральный университет подано 86 518 заявлений о 22 877 абитуриентов. Конкурсной процедуре допущено 72 488 заявлений. По данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, с начала приемной кампании абитуриенты подали в российские вузы 6 320 288 заявлений на очную форму обучения. На дворе лето и снова аллергия. Какая она сезонная аллергия и как ей противостоять, смотрите далее.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 Иначе список триггеров может вырасти, и аллергия будет преследовать вас круглый год. Карина Саяхова, Универньюз. Наука, наука, наука. Канал, где просто и доступно рассказывает об успехах российской и мировой науки. О каких достижениях Казанского федерального университета узнала редакция телеканала, далее в сюжете Алины Красильниковой.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 что нам нужно как-то учиться это понимать. По итогам визита стороны договорились о проработке вопросов реализации совместных исследовательских программ. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. научный сотрудник научной инновационной лаборатории внутрипластового горения Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского Федерального университета Фердаф Салиев стал победителем конкурса Российского научного фонда «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе и молодыми. Проект «Католическое преобразование высокомолекулярных компонентов тяжелых нефти на стадии добычи, обеспечивающее повышение коэффициента нефтеизлечения и консервацию тяжелых металлов радионуклидов системе, рассчитанный на 2022-2023 года. Будет получать ежегодное финансирование в полтора миллиона рублей. Молодой специалист является одним из разработчиков, создаваемых КФУ внутрипластовых катализаторов. В апреле в Казани с размахом отметили 30-летие дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией. Подробнее о мероприятии смотрите в нашем сюжете.